Сидя на красивом холме, видишь ли ты то, что видно мне, что дело не в деньгах, и не в количестве женщин, и не в старом фольклоре, и не в новой волне, Но мы идем вслепую в странных местах. И все, что есть у нас, это радость и страх, страх того. Что мы хуже, чем можем И радость того, что все в надежных руках И в каждом сне я никак не могу Отказаться и куда-то лечу Но когда я проснусь, я надеюсь Ты будешь со мной